Привет, ребята, с вами снова Оптимус, и мы с вами погоняем сейчас в Хилклим Рейсинг Зимний Куба. Давайте сделаем идеальный старт, не получилось немножко, но ну ничего, Оптимус, давай вперед, Оптимус, Оптимус, по мы пролетели вот так вот. Кстати, я понял, что чем меньше мы летаем, тем лучше у нас получается. Машина разгоняется, когда она едет по земле, а в воздухе она как-то предамаживает, и мы теряем свои позиции. Наши противники тоже, кстати, много летают. И у нас первое место. Ура, ребята! Еще и личный рекорд. Классно мы с вами проехались. Так, ну, не намного улучшили свой результат, но тем не менее, тем не менее, стабильный прогресс есть. Второй заезд зимнего кука. И у нас идеальный торт. Классно! Погнали! Все для нас! Ой, не люблю я вот эту пику почему-то вот так вот бу -бу, И едем. Ух ты! Ух ты, как нас обогнали. Кто это у нас? Такой итальянец, наверное. Афлай такой. <Hands> Ребята, кто его знает, напишите нам об этом. И, естественно, не забывайте ставить пальчики вверх, ставить лайки и подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все наши новые выпуски. Вот, вот так вот, кстати, ребята, у нас обратно открывается рубрика, будем передавать привет, и, то есть, кто хочет услышать привет себе в нашем видео, пишите об этом нам в комментариях, и мы обязательно вас включим в следующий выпуск. А пока гоняем по деньгам и зарабатываем себе новые-новые результаты, новую денежку чтобы покупать новая ученица. У нас новый джип, кстати, и мы опять первые. Ура! В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик и не пропускайте ни один из наших выпусков. Всем пока-пока!